На орешевом, бля, по А ты чё? Андрей! помогу? Я сейчас нахуй возьму! Да, ну что ли, поехали ты! Вот тебе надо, что ли? Это не просто это не просто это не песка, это не моя, это На ту сторону тут полетил. блять? что?